А по ссылке в описании вас ждут 5 шагов к 1000 долларов с помощью YouTube. Да-да, не удивляйтесь. Как всегда, ссылочка в описании. А, мы переходим к теме фишки якоря, к моей любимой фишке. Дело в том, что а, на этом скриншоте я специально выбрал а, такой момент, где я просмотрел странный ролик. То есть, показывая вам пример, я а, сделал такую маленькую фишку, вот которую, например, заметил а, Ростислав. Да такие штуки позволяют цеплять аудиторию и позволяют ей начинать общение в комментариях если честно скажу э, такую вещь как-то в одном ролике я ошибся и назвал героя неправильно герой назывался джиггернаут я назвал эмбер спирит я посмотрел огромное число комментариев полилось что Панда, ты ошибся ты чурак в принципе комментарии очень сильно повышают активность и самое главное они поднимают ваши видео в топе YouTube. если у вас большая активность большое удержание, то в топе вы выше. Поэтому иногда закидывая вот такие штуки, или в одном из роликов у меня там в браузере где-то проскочила одежда из латекса. То есть тоже это имело свой хайп-эффект. Юрий, говорит, сделал аналитику симонова и не магии. Давайте подробнее про фишки и коря, что можно использовать. Это один из моих любимых блогеров, камикадзе ди И он в каждом ролике делает классную штуку. То есть, если бы не было здесь ремня, просто у него на гвоздике висит то по сути, он стоял бы на фоне никаком, на фоне стены. Но ремень, он позволяет людям обсудить что-то в комментариях, он позволяет, допустим, делать какие-то ставки, что будет в следующем ролике. То есть он позволяет по сути поднять активность. Согласитесь, вот если ремень убрать, вот представьте, да, что ремня нет там. закройте его ладошкой, например, будет просто чувак. Но ремень и у вас сразу хоть какой-то интерес к этому появился. Но правда ремень не самое лучшее, что он применял. У него, например, были вот такие перчатки перчатки еще интереснее то есть опять же чувак да но фишка то есть тут ремень тут у него перчатки и есть некоторый интерес в аудитории что будет дальше можно там женские трусики в одном ролике подвесить можно еще что подвесить более того довольно хорошо заходит если вы в роликах используете какие-то мемы или устоявшиеся выражения есть такое устоявшееся выражение ватник и вот у него здесь сидят два вот таких вот ватника У них есть замечательный пульт от телевизора и они ведут какое-то обсуждение это тоже здорово, потому что иначе у него был бы просто фон кухни, а здесь, даже на фоне кухни, привлекает внимание сам ведущий и вот эти вот персонажи, которые специально вынесены на а, передний план. Как у меня, например, на заднем плане тоже вынесена кнопка YouTube. Интересно сделано, то есть это как бы вот такая фишка, да, которая приветствует аудиторию, заставляет обсудить, может быть вызывает какой-то бадхерт в комментариях. Ну и опять же, вот по поводу этих ватников, да, некоторые используют а, в ролике этот мем, этот символ, чтобы тоже немножко подняться. Ну, например, группа... Немножко поднять активность, да, немножко как-то привязать аудиторию, обозначить свою позицию, но сделать это хитро. Например, группа Тараканы в своем последнем видео, клипе, использовала образ такого мужчины, который сидит у телевизора и с оживлением смотрит там, боевик, грубо говоря. То есть тоже такой образ ватника использовали. Это породило в комментариях некоторые споры некоторую там активность, ну и активность она всегда по большому счету на руки. Как говорится, пусть лучше о тебе говорят плохо, чем не говорят совсем. Хотя в случае, наверное, нашего Сталонашвили это все-таки немного не то. Еще одна штука, которая очень хорошо работает, это использование каких-то устоявшихся названий. То есть, если в прошлом мы говорили только что о мемах, да, каких-то то здесь все-таки уставившееся название. В молодежной среде есть такая глупая традиция называть некоторых девушек вот таким словом. Я не буду его говорить, но вы его прекрасно видите на экране. И ребята, которые стартовали вот этот проект, который называется «Карина», да, стримерша, они назвали его специально вызывающе. То есть название получилось «Шкура гейминг». И это принесло очень большую популярность. Ну, в совокупности с теми факторами, что закупалось много рекламы, что реально там была целая продуманная медиакомпания, но одна из фишек, то что использовали устоявшиеся выражения и сделали такой, скажем, ну очень жесткую пародию на женщину. То есть на женщину, как ее представляет школьник. Неадекватная, орущая, плохо играющая, ругающаяся матом. То есть такую жесткую-жесткую пародию. Это очень сильно зашло, это набирает сейчас там по 17 тысяч зрителей, насколько я видел последний раз. Дикое количество донатов сыпется. То есть вот тут использование тоже такой фишки. Кто не видит слайды, поставьте плюсик. Кто видит слайды, поставьте минус. Кто видит слайды, поставьте, пожалуйста, минус. Все видят слайды. Брат, все. Ну, просто он спросил, я думаю, что за фигня. Давайте дальше. Итак, фишки якоря, которые я вам сейчас показал. На своем даже примере, да, что показал. Зачем они вообще нужны? Как вы думаете, зачем нужны фишки якоря? Напишите, пожалуйста, в чат. Давайте буквально 5 секунд оно. Эти Давайте 5 секунд. Удержание. Согласен с тобой, брат. Привязать. Согласен. Чтобы задержать зрителя. Правильно. Захват аудитории, да. Вопросы у подписчиков, да, да-да-да. У подписчиков есть такой фактор тайны. Я уже рассказывал эту историю, но могу совсем коротко рассказать, что мы очень хорошо заработали на том, что спалили мое лицо. Дело в том, что раньше я выступал в образе анонимного чувака и заметил, что выходят ролики хайповые, там, вот, там, лицо панды, секрет лица панды, почему панда не показывает лицо. Тайна вызывала большие обсуждения. Потом мы сделали несколько роликов, ну, примерно полгода работали в маске, Люди думали, О, вот, что под маской. Ну и потом собрались подписчиков в 51 тысячу рублей и показали мое лицо. Теперь прокачиваем мою медийность. То есть на этом можно очень сильно сыграть на тайне. Но про фишки и якоря вы правильно поняли. Фишки и якоря увеличивают активность. Они делают ваш проект более уникальным. То есть, например, ну панда на фоне стоит только у меня. да? Или про белые наушники жучу только я. Дают эффект я в теме. Приведу вам простой пример. Я когда начал транслировать в перископе, э, кто вообще смотрит мой перископ, кто хоть одну смотрел трансляцию. У меня в перископе есть э, несколько фишек, которые я периодически меняю. Например, одна из первых фишек в моем перископе была такая. Перископ, как вы знаете, довольно сильно лагает. И э, зашел как на трансляцию парень, совершенно случайный, в чате, его звали Тимфор. вот. И написал, что трансляция лагает. Я себя вел спокойно, но почему-то решил резко на него отреагировать. И начал на него ругаться матом, кричать, что там у него мать лагает, у меня все нормально. Какое-то произвело эффект. Все посмеялись. И я начал этого чувака все время, когда он заходит в чат Твича выделять. То есть он заходит Тимфор и сразу там пишет, лагает, даже если не лагает. Я там начинаю у на него матом орать. Потом опять он заходит, пишет, лагает. И зрители буквально на вторую-третью трансляцию просекли. То есть те, кто был в теме, те, кто постоянно смотрел, смотрел мой перископ, они поняли, что Тимфор это парень, который пишет, лагает. И даже когда мой перископ теперь лагал, все чуваки, которые были в теме, они не писали, что он лагает, они писали, например... Очень хорошо запомнил фразу «Не хочу быть тимфором, но, к сожалению, панда трансляция действительно лагает». Это очень сильно заходило, то есть эффект «Я в теме» людям очень нравится. Ну и, соответственно, тому же тимфору тоже было приятно, что его выделяют а хотя бы так. Это было интересно. То есть, знаешь, там э, начали появляться шутки, даже небольшие мемы были, да что «Спасибо, мама, что я не тимфор» и все такое. Хороший эффект, его очень легко делать. да. Также у меня есть фишка с тюленем, да, но это совсем другая история. С тюленем фишка другая. С тюленем я... Сделал подписчикам такую мотивацию смотреть мой перископ. Я сказал, что если я в перископе ругнусь матом, то первый кто напишет тюлень, я заплачу 5000 рублей. И теперь они тоже заходят, иногда пишут тюлень, я на них ругаюсь, что они пишут тюлень, но не матом. Довольно прикольно выходит. вот Ну и, соответственно, делать ваш проект уникальным тоже понятно. Еще одна фишка, которую я тоже использую, и рекомендую ее вам. Я хотел сделать слайд, но подумал, что будет приятней. Те, кто в теме знает те, кто не в теме, нет. У меня есть вот такая замечательная маска свиньи, и еще у меня есть маска Бэтмена. Как я иногда ее использую? Дело в том, что в перископе, если ты нажимаешь на экранчик, то ставятся лайки. Я просто иногда говорю, что свинья исполняет любые желания, нужно просто нажать и на пятачок. Вот так подношу ее к телефону, ну, по сути, вот так, да? И люди начинают активно лайкать. И причем они у меня уже так надрессированы, что они сами по себе начинают лайкать, даже если я ничего не говорю. То есть это супер работает. И они знают, что если они сидят в чате, они говорят, вот, когда будет свинка Бэтмен, позови свинку Бэтмена. А где там свинка Бэтмен? Потом я как-то в одном э, из эфиров сказал, что все, свиньи Бэтмена больше не будет. Они там даже сделали группу, какую-то петицию написали в поддержку того, чтобы свинья Бэтмен вернулась. То есть это делает проект уникальным, это опять же привязывает аудиторию, дает эффект я в теме и увеличивает активность. Все правильно. Также фишки и коря позволяют разводить аудиторию на забавные штуки. Ну вот я привел вам пример, например, со свиньей, да? Вот. Или в одном из следующих роликов я использую такую фишку. У меня должно, хотел, хотел рекламу купить сайт, который разводит людей, рулетка. И я ему рекламу не продал, я его просто послал. И я в конце ролика, я скажу в следующем ролике, вот увидите по доте, я скажу так. В, этом, в конце этого ролика должна была быть реклама. Я не стал брать 3000 рублей, чтобы не обманывать своих подписчиков. Я прям покажу переписку, где я там человека нафиг послал. И скажу, ребят, поскольку я не заработал 3000 рублей, поставьте мне там, пожалуйста, 9000 лайков по-братски. Все, поставят. То есть можно аудиторию вот так немножко ну разводить мягко говоря да так что фишки и коря очень важная вещь очень важная. можно много примеров приводить но я надеюсь что вы не глупы и поняли ну и вот здесь я свинью бэтмена изобразил свинья Бэтмен очень если ты умеешь круто монтировать видео и ищешь работу то можешь заполнить форму по ссылке в описании один мой товарищ ищет крутого монтажера может быть это предложение именно для тебя ссылка в описании